Друзья, привет! Захотелось мне приготовить икру из баклажан. Процесс достаточно долгий, но хочется. Я очень соскучилась за этой икрой. Сначала мы помоем хорошо все баклажанчики. Хаотично сделаем проколы и выложим на противень. Я очень люблю баклажаны в любом виде, а эта икра одна из моих самых-самых любимых. Еще нам понадобится перец. У меня, к сожалению, всего один остался. Отправляю в духовку выпекать до готовности. Она по внешнему виду будет видно, когда доставать. Я надеюсь, по крайней мере. Прошло минут 30. Баклажаны мои готовы. Перец готов тоже. Начала чистить перец. И потом, как оказалось, баклажаны не пропеклись, к сожалению. И я решила сделать тут ход конем. Я решила их обжарить отдельно на сковороде. Посолила, поперчила. Добавлю сейчас сюда чеснок. Чем больше, тем лучше. И хорошенечко это все. Еще лук сюда порежу обязательно. Параллельно подготовлю помидоры. Все делаю на глаз. Пропорции у меня тоже на глаз. В зависимости от того, что есть в холодильнике. Вот добавляю лук. А помидоры мне нужно залить сейчас кипятком. Для того, чтобы легко можно было снять шкурку с них. Перец уже готов. Помидоры я очистила, порезала и добавила чеснок. У меня все хорошо пропеклось. Что не пропеклось, прожарилось. Теперь берем блендер и перебиваем это все блендером в единую-единую единую массу. Недавно в магазине купила черный хлеб. Сейчас я его порежу и запеку в духовке. Полью оливковым маслом, посолю. И вот такие вот у меня будут сухарики. Я сверху буду на эти сухарики намазывать икру. Будет очень-очень вкусно. Я очень-очень скучаю за черным хлебом. Но здесь вот такой. Нашла, он тоже неплохой, в принципе. Все, все готово. Теперь можно кайфануть. Это очень вкусно, ребята. Может быть, не очень презентабельно выглядит, но реально вкусно. Выходим из магазина, вот покажу в очередной раз, как люди сидят, просто сидят и ждут кого-то, папа с детьми. Никто на это не обращает внимания, это нормально здесь. Вот видите, как сесть на полу, посидеть. Да. Так что все это норм. Мы в Заре меряем детскую бананку. Вообще такая крутая бананка в виде э, вот как пульт от э, приставок. Смотрите, она здесь прорезиненная. Цена, конечно, на баблексы 15 евро, как бы каждому мальчику купить это там. Но это классная вещь. Мама, если я не куп... Давай. Мамочка, если я эту бананку не купит... Бананку. То можно, когда я свои деньги, то хорошо накопишь, хорошо тогда купишь а это? а это кошелечек детский Какие-то звездные войны Но классно Мы покупаем и куртку И себе даже кое-что да. нашла здесь ну а дальше был магазин Зарахом. Именно сюда мы приехали целенаправленно, чтобы выбрать подарок для наших друзей. Мы приглашены в гости, и в гости ходят не с пустыми руками. Очень хочется что-то из посуды выбрать. В этом магазине все такое красивое и необычное. Хрусталь, фарфор, текстиль, пледы, подушки. Все хочется потрогать руками. Скажу прямо, не дешево, но по ощущениям, что вот все, чтобы ты здесь не приобрел, все на века. Например, вот такой необычный бокал со стрекозками стоит 8 евро. Чашка для чая белого цвета 6 евро. Очень мне понравился кувшин в таком мятном цвете 29,99, ну 30 евро. Мне очень понравилась подставка под Торт. Она, правда, такая тяжелая, но добротная. Ее цена 40 евро. Очень переживала, чтобы мои дети здесь ничего не разбили, но вроде как, слава богу, Янчик нашел себе маленький стульчик и сидел отдыхал на нем. Мы почти определились. Это будет кофейная чашка с блюдцем. Наше внимание привлек вот такой вариант, очень необычный. Кофе испанцы пьют практически все. Вот с чаем большой вопрос, хотя чайные тоже очень необычные. И еще нам один вариант понравился. Сейчас покажу. Мне понравился очень набор вот в таком классическом стиле, но это больше я, любитель классики. Как показывает практика, не всем классика подходит. Поэтому после долгих Дискуссию мы все-таки, наверное, решились остановиться на этом. Этот кофейный набор подойдет почти к любому интерьеру. Я даже вот посмотрела, как он будет на скатерти яркой в тропическом стиле смотреться, и как он будет на обычной однотонной бежевой. В принципе, все очень даже неплохо смотрится, поэтому сейчас уточним наличие. Цена такого блюда с чашкой 5,99, ну, в общем, 6 евро. Все очень хорошо, достойно упаковали. Магазин уже, к сожалению, закрывался. Мы были последние в этом магазине. Магазин работает до 10 часов вечера. Нужно его обязательно запомнить. Невероятно теплый, уютный и очень-очень комфортная атмосфера внутри. В принципе, как и все вещи, которые там продаются. Ровно в 10 вечера все магазины в этом торговом центре закрываются. И народ потихоньку перемещается на самый последний этаж, где много кафешек, ресторанчиков. И вот такой развлекательный центр, где много-много разных автоматов. Игровые автоматы очень пользуются популярностью в Испании, точнее в Мадриде. И сейчас заметьте, 10.30 вечера Испания начинает жить на полную катушку. Я совершенно отвыкла, что игровые автоматы могут быть настолько популярны среди населения. Играют все. И дети, и взрослые, и подростки. Это развлечение реально интересно всем. Стоимость на такой автомат 1 евро. На все. Все, что вы видите здесь, 1 евро для Испании, это очень дешево. И на каждом аппарате вы можете получить вот такие вот чеки, как Сережа держит в руках. Это в зависимости от того, какой уровень вы прошли, сколько баллов вы заработали. И чем больше у вас этих чеков. Тем больше возможности обменять их на какую-то хорошую, качественную игрушку или сувенир. Стенд я немножко покажу позже, где можно это все выбрать. Сейчас Марк сел на мотоцикл, уж очень ему нравятся эти гонки. Ян, вы видели, сидит все время, рыба ловит, Он просто завис на этом автомате. Решили парня не отвлекать, периодически я за ним наблюдаю, а ребята выбирают, где же еще поиграть. Но людей все больше и больше прибавляется, становится очень-очень шумно, крики, смех. И, честно говоря, я от этого немного устаю. Хочется уже домой. Мы ложимся где-то в 9.30, а сейчас уже ближе к 11. Ребята захотели еще пострелять, сейчас у них какой-то турнир будет. Хотят все больше и больше чеков заработать. И, кстати, сейчас я вам покажу, смотрите, сколько людей возле автомата, у нас точно такие же автоматы есть, где копеечку бросаешь, ну не копеечку, а монетки бросаешь, и они немножко так сдвигаются, сдвигаются, потом могут падать. Ну, ребята, стрелялки выбрали, это они любят, а папа пошел к Яну, потому что Ян сидит в одиночестве, нужно составить компанию, будут играть вместе. Так, мальчики заканчивают, и смотрите, чеки, чеки, чеки надо достать обязательно, и все в копилочку. Потом будем смотреть, что мы можем обменять на них. Ну, а здесь у меня семья рыбаков, хотя по факту вообще мы рыбалка, это только разве что на игровых автоматах, но Ян явно увлекся. И снова чеки. Нам, кстати, подошла еще одна пара и вручила тоже целый пучок таких чеков. Ну, они взрослые. Муж и жена, видно, пришли поиграть. А видят, что у нас дети, они все свои чеки отдали нам. Ну, девчонки, смотрите, будут на мотоциклах гонять. Пройдемся, посмотрим, что еще в том зале, где очень много людей. Потому что я периодически туда заходила и выходила. Там невозможно как громко было. Сейчас немножко люди рассосались, но все равно их много. Я, например, очень люблю автоматы, где нужно доставать вот такие мягкие игрушки. Но здесь их достать нереальные игрушки очень большого размера и очень тяжелые. Я решила пройти в углу, посмотреть, что там дальше. А дальше я вижу боулинг. Мне интересно, много ли людей и много ли дорожек. Так, ну не все дорожки заняты, но люди есть. А это витрина с игрушками, она большая, высокая, но очень много сейчас людей, и невозможно все внимательно изучить, мы сделаем это позже немножко. Все это можно обменять на те чеки, которые мы доставали из автоматов. И это мой сын лежит на полу, мы с Сережей чуть со смеху не лопнули, но знаете, что он делает? Он достает из-под автоматов евро, которые ну, каким-то случайным образом закатились. В общем, от силы мы здесь были минут 10-15, наверное, и за это время он нашел 8 евро. Он отбил, получается, все, что мы вкладывали в автоматы, во все те автоматы, в которые мы играли, он вернул все деньги. Можете себе представить. А есть мальчик, который совершенно не хочет отсюда уходить, но уже очень поздно, едем домой.